Так, Всем привет друзья Сегодня будем ловить ершей вот таких вот Наживков Короче сидим в палаточке Вот, Сейчас короче наживим Поймал уже Сколько Три ершика можно сказать Два рабочих Вот Поснимаем процесс Побольше Поснимаем процесса Сейчас вот оденем мотыля Оденем рыбачу вот на вот такую вот бресеночку. еще советская латунь вот со свинцом так забабахиваем, глубина примерно метр двадцать вот ставим вот так сидим ждем поклевку И так поставили вот, здесь сейчас у нас тоже съели, а здесь короче получается типа ну такая какая-то фигня не знаю как она называется вот здесь уже клюет вот он в уперся в лед уперся вот есть ерш друзья попался у нас красавчик опускаем в лунку короче ловим ерша на подледнике, друзья сейчас вот думаю что снимаем нормально вот видите уже опять клеет. вот вот опять в лунку уперся но этот мелковатый но все равно возьмем друзья его так как в конце мы можем их откинуть муж клевать не будет нормально а хоть на них можно будет на мелких еще тоже порыбачить на подледник так что мы их в конце выкинем если у нас будет крупных достаточно вот видите опять уже начинает дергать дергает друзья но мотыля мне 2 не дают одеть шуточка скатывается и вот он сидит и опять в лунку упирается зараза там сеть друзья стоит прикиньте сеть вот собака я за сеть зацепил прикиньте я сейчас ее оторву нафиг друзья как бы мне ее подцепить то а? чтоб мормышку не потерять что делать короче сделаю друзья и так обалдеть чё за урод поставил сеть сейчас мы ее вырвем сейчас я сниму куртку и вырву если с меня это не ошибаюсь я мне кажется эта сеть стоит что-то тут не было это все мормышки оставлю здесь вот уроды так -то, какие точно сеть мороженое а, она в мороженое друзья да, в мороженое сеть, вот уроды-то, блин, чмошники вонючие. Обалдеть, Ерш ушел мой, и по-моему я оторвал мормышку свою. Видите, сеть в мороженое, во, смотрите, в мороженое сеть, сука. Литературное слово, бля. Вот урод это, блядь. Козлы, бля. Больше нету тут. Надеюсь, мне будет вести сейчас. А -а -а. На улице 25 минус. А я руки морожу вот так, друзья. Вот скоты-то, а. Что они, блин. Собаки, а нерезанные. Сейчас вот здесь опустим, вот опустили, вот так сейчас поднимем. Ерша профукали, короче, друзья. Вот так подняли, все. Сейчас по быстрому курточку оденем, чтобы нам не дубеть Чуть-чуть. О, уже клеет там. Прикиньте, даже рукав один не успел одеть, уже есть Ерш. Смотрите. Видите, красавчик прям попался. Грамотно место. Заводюшка. Вот заводь. Классно. Сейчас мы руку сюда тоже забабахаем Так. Бахнули руку. Там у нас уже 4. Четыре. Рабочих ерша, которые для налима будут очень даже вкусными. Сейчас посмотрим с ним.